На обзоре у нас ПНД-лодка длиной 3 метра. Под максимальную мощность мотора до 5 сил. В лодке присутствуют два сидения. Одно для управления, другое для пассажиров. В носовой части лодки представлен блок плавучести. Под днищу лодки сделаны ребра жесткости на которых уже можно положить пол на задней стенке лодки присутствуют две ручки для удобной транспортировки уключены для весел на носовой части ручка Лодка полукилевая. Кому необходимы лодки ПНД, заходите в наш интернет магазин букс точка ру или наша группа ВКонтакте "Мотобуксировщики Железная собака" букс